Франсуа Арабле аппетит приходит во время еды. Поэтому не откладываем в долгий ящик и скорее начинаем. В эфире самые свежие новости нашей республики Универ С тобой снова я, Гульфия Мутагульна. Сегодня в выпуске. Пропало праздничное настроение? Психолог Казанского университета знает, как вернуть пропажу. Победа не за горами. Номинанты премии студент года 2016 поделились секретом успеха. Новый 2017 год принес подарок всем, в том числе и финалистам республиканской премии студент года 2016 от Казанского федерального университета. Наша съемочная группа пообщалась с номинантами и узнала, чего же они ждут от предстоящего мероприятия.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 Финал 12 по счету республиканской премии стоится 25 января во Всероссийский день студенчества. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Студенты Инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ разработали уникальный проект ⁇ Студия авторских подарков, сувенир и т.ф. ⁇ Площадка была разработана по технологии ⁇ Лендинг ⁇ которая позволяет получить всю необходимую информацию на одной странице.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 Что не минута, то свежие новости. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике веб News. Татарстан в лидерах по организации проведения осеннего призыва 2016 года в России. Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник главного организационного управления Генштаба Верховного Суда Российской Федерации. Рустам Миниханов примет участие в Гайдаровском форуме. Впервые в историю форума будет представлен рейтинг возможности ведения инновационного высококачественного бизнеса в российских регионах. Евросоюз может ввести ограничения на доступ к личной информации в WhatsApp, Skype и Viber. Европейские пользователи смогут усилить контроль за своими настройками в онлайн-приложениях. Вконтакте изобрела гражданский брак. Отныне в своем аккаунте популярной соцсети появилась возможность уточнить свое семейное положение. Новая графа называется «Гражданский брак». Как сообщается, это сделано для рекламы одноименного сериала, но ряд пользователей указывает на бессмысленность новинки. Учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран и, более того, не считают необходимым что-то менять в методиках преподавания для детей-мигрантов. К таким выводам пришли специалисты научной группы Института психологии и образования КФУ под руководством кандидата наук доцента кафедры дошкольного и начального образования Лизиды Харудиновой по итогам предварительного исследования. Ассоциация выпускников Казанского университета запустила новый сайт выпускники На сайте выпускники КФУ» могут найти своих однокурсников, друзей и восстановить утерянные связи. Зарегистрированные пользователи могут вести друг с другом переписки, узнавать актуальную информацию обо всех пользователях сайта. В Национальном музее Республики Татарстан пройдет квест-игра в поисках Нового года. В гостей встречи сказочный персонаж – юный Дед Мороз, которому старый Новый год забыл передать магическую звезду. Сегодня «Акбарс» играет в Ярославле с «Локомотивом». В нынешнем сезоне «Акбарс» и «Локомотив» уже встречались 12 сентября. В Казани «Барсы» уступили со счетом 0-2. Рубин вышел из отпуска уже 16 января, отправится на первый тренировочный сбор. Вспомните, наверняка хоть раз в жизни каждый шел на поводу у матушки природы и в непогожий день старался не вылезать из-под теплого дела. Читая любимые книжки и мечтая о лете. Так вот, сегодня разговор пойдет о вас. Да, да, именно о вас. О том, как справиться с приступом сезона депрессии, рассказывает психолог Казанского университета. Давай оставим, и пусть придут холода, а мы перезимуем.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 На сегодня у меня все. И помни, не важно, насколько у тебя большой дом, важно, сколько в нем счастья. Пока-пока!